телевизионная программа это вещь, даже программа времени моложе. Я не знаю, как они поняли, что все сломали, всю еду, уважаемые в суде, но в общем имеете право. Дорогие друзья, уважаемый Александр Васильевич. Сорок пять лет в эфире. Сорок лет на гребне успеха. Это невероятное событие в мировых массивах. Это невероятный успех. И мне особенно приятно отметить, что это наш отечественный интеллектуальный продукт. Я сказал, проект, игра, это конечно игра, это красивая, интересная игра. В России тысячи студенческих команд играют в две тысячи школьных команд, смотрят КВН и любят КВ миллионы людей. Поэтому это не просто программа, это не просто проект, это массовое молодежное движение. И это веселая игра, но это очень важное дело. И сегодня, я с удовольствием и всем и с удовольствием и восхищением смотрели на ребят и девушек не только из России, но и из Украины, и из Беларуси, из Азербайджана и из Армении. Это серьезное дело, и поэтому я хочу проинформировать собравшихся всех здесь наших друзей о том, что сегодня мы подписан указ о награждении Александра Васильевича Орденом за заслуги Это, конечно, не просто организатор, это душа этого проекта. Душа ПВР. Я хочу поздравить всех вас, поблагодарить сегодняшних участников и уверить, что игра будет продолжаться. Дорогие политики, дорогие зрители, я сейчас перебегу.